Итак, куда инвестировать деньги в 2021 году? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Есть один способ. И следующий способ я расскажу в следующем видеоролике. Смотрите, что нам для этого нужно. Лучше создать YouTube каналы и чтобы вы загружали видеоролики хотя бы буквально один месяц. Когда уже один месяц прошел вы просто напишите поисковую строку google да прямо так google adsense реклама и там есть google adsense реклама на можно ложиться прямо но если с карточки а и других я еще не пробовал вот нужно только зайти и зарегистрироваться google adsense google рекламу вот показывается как будет ваша реклама но вы можете в самом YouTube и сделать а не в поисковой строке можете тоже но и в YouTube тоже можете в принципе можете бюджетом меньше больше больше меньше характером Да, разработчики, партнерки все такое вот для чего это нужно сначала нужно стоп ролик были а -а -а. вот так что прям найти коммунитизации но я говорю честно она не наносит но стабильно да вот это посмотрим расчетный доход в общем рекомендую можно найти google Adsense, будет пока что пассивный доход всем за просмотр самого макс риск всем удачи и пока